Значит, «Тропа здоровья» — это инициатива Федерации велоспорта Мяса. Я вижу, здесь представитель в зале где-то был Константин Филиппов. Да, вот. И проект Марии Григорьевой — это пешеходный маршрут пешком до озера. Тоже где-то, по-моему, в зале была. Сейчас... Вот два таких проекта объединились. Получилась «Тропа здоровья». И вот этот проект Ольга Андреевна сейчас презентует. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые жители Можгородка. Сегодня я выступаю перед вами не как должностное лицо, а как также житель Можгородка, И хотелось бы, вот, когда в следующем году будут докладывать по проекту «Реальные дела», чтобы проектов, которые были реализованы на Можгородке, их было намного больше, чем в этом году. Поэтому с этой инициативой выступаю. Проект «Тропа здоровья пешком» на Тургаяк, как она появилась. Ну, ни для кого не секрет, что проблем добраться и в летнее, и в зимнее время, сейчас уже Тургаяк у нас очень популярен, составляет ну, большие проблемы именно в выходные дни и тем более в теплые дни. Первоначально проект был инициирован как уже сказали, Федерация велоспорта Мяса представители здесь присутствуют сегодня. По их обоснованию данный проект был представлен еще в 2010 году. В прошлом году проходил форум ⁇ Концепция развития 2035 ⁇ города МИАСа, где был уже более обширный проект представлен, он назывался Вело Экотур доступность, безопасность, комфортность. То есть он включал не только э, пешеходную тропу на э, Тургаяк, но и э, вообще организацию велодорожек во всем городе. А, также на данном форуме была представлена идея пешеходный маршрут от города до городского пляжа. Автор была Мария Александровна. А, данный проект а, она а, видела пешеходную тропу или два варианта она предлагала или от о, пересечения объездной дороги о, с улицей Молодежной или от Менделеева до о, городского пляжа вот данный проект который предлагаю я для реализации сегодня представляю вам он проходит от Улицы Менделеева до храма. Целевая аудитория, ну, наверное, всем она понятна, это и она обширная, это и пешеходы, и туристы, и велосипедисты, и просто гуляющие, ну и жители межгородка. Данный проект на сегодняшний день уже именно на карте кадастровой он ссировка его выведена в протяженность данного маршрута получается 1 километр и 800 метров. концептуальное решение то есть по данному проекту закладывается асфальтное покрытие с размещением малых архитектурных форм и навигационных указателей. На сегодняшний день уже подготовлена сметная стоимость проекта. Она составляет 5,6 миллионов рублей. Основные работы, которые заложены в данную смету, это укрепительные земляные работы, асфальтирование, благоустройство мостика перед храмом, медикационные указатели и малые архитектурные формы. Если вы поддерживаете данный проект, я так поняла, что по каждому проекту мы будем проводить выражать да, свое мнение. Поэтому прошу вас поддержать данный проект.